Приветствую вас, друзья, с вами Тёма, и сегодня у нас будет казино обезьяна. Я думаю, не надо объяснять, почему вы и сами все видите. Вот наш дорогой примат, сходу с у нас уже ждет, ловит, ожидает. И сегодня именно он и будет нам приносить капусту. Казалось бы, да, обезьянка тут у нас, должны быть бананы, но нет, сегодня эта обезьянка будет нам приносить капусту. Как вы видите, мой депозит составляет... Составлял на момент начала видео Что-то в районе 100 тысяч Сейчас мы немножечко подслили Потому что ставка максимальная Начало, как часто бывает Не совсем заходит Но это не беда, это фигня Поднимаем и 2 600, Уже хоть что-то В принципе неплохо Окей, черепушки вижу 12 тысяч, друзья Еще двенашка прилетает Вот сейчас дела куда лучше должны пойти Давай, казино обезьяну, не разочаруй да, как вы поняли, ссылочка на обезьянку на данный слотик находится. Вон там внизу в описании. А мы тем временем как раз ловим трех обезьянок, заметьте. Которые принесли нам бонуску. Ставочка у нас максимальная, так что. Должно быть все замечательно. 18 косарей прили. Я уже чуть-чуть сбился даже. Со счета. Ну и туда, оч... а. На... Оп... Нет, даже и... Не... даже и. тут опасности не было. 91 тысяча с бонуски! 90 кусков. В самом начале поднять. Слушайте, ничего так скажу я вам. Оу. Жаль. Я вот так расстроен, примат. Я тебя очень понимаю. Капец. 190 тысяч у нас уже есть. Поднимаем еще 3200. Попытаемся их приумножить. К сожалению, сливаем. Дурачок. Дурачок, не стоило этого делать. Но кто же знал, друзья, кто же знал. Ладно, продолжаем. У нас anyway, 197 187 косарей, пардон И станет еще лишь больше Ловим мы очередную бонуску Давай, казино-объезда Не нормально, 9000. А вот теперь Рискование стало Окей, окей 45 тысяч, да? Еще 45 кусков Посмотрите, как наши денежки плавно перетекают Смотреть на это одно наслаждение, друзья, одно наслаждение А чтобы было еще при приятнее и нам, и мне, и вам, нам Можете поставить большой палец вверх И денежки поплывут к нам еще быстрее, прям рекой Прям фонтаном будут бить в лицо Ведь это, друзья, казино обезьяна А вот, собственно, опять очередные обезьянки подъехали Которые и так принесли нам 225 кусков. 225 тысяч. За каких-то пару минут. Еще 18. Еще 27. 45 тысяч опять. Я так понимаю, да? Друзья, опять 45 тысяч прилетает к нам. Как же нам сегодня везет? Боже мой, что происходит? Я не верю прям своим глазам, не верю своему счастью. Да речи начинают даже терять от таких заносов. За такие заносы определенно можно поставить большой палец вверх. Долго не думаем. Поэтому действуйте, друзья. Вперед. Опа, еще одна бонуска подлетает к нам. Еще одна. Плюс одна. Какая-то уже третья, четвертая. Четвертая, по-моему. 9000 есть. 18 тысяч есть. Эх. Но это оказалось бонуска самой слабенькой. Всего-то 18 косарей нам принесла. Но, так или иначе, баланс у нас 280 кусков. Что я считаю весьма неплохо. Не, красарь 2. Это слабо, слабо, слабо. Ай-яй-яй, снова. 400, вот это прям вообще копейки, поэтому мы их отдадим, мы их просто выкинем. Пожертвуем, так сказать Немножко нашему примату отсыпем Чтобы все продолжалось в нам в Вот два косаря уже лучше, но Тоже не то, поэтому мы тоже от них избавимся, друзья Это такая тактика Ведь мы знаем, как работает казино обезьяны Ладно Я понял, он такой мелочи Такие подачки не хочет принимать Окей, давай тебе 2800 сольем О, Другое дело 5600 хочешь? Да забирай, пожалуйста Сейчас, друзья, сейчас Это маленькие инвестиции нашему дорогому примату Чтобы все пошло еще лучше, еще быстрее 4 тысячи, 10 тысяч Вот, друзья, у нас, нас и отблагодарил Казино обезьяна очень щедрая, конечно Как вы можете наблюдать, еще 6 катиков прилетают 7, 8, 9, там, там 9 тысяч было Снова у нас 280 кусков на счету Пошли дела, пошли дела Не зря мы обезьянку покор... подкормили Собственно, еще очередная бонуска к нам заезжает. Даже если мы сейчас 18 стрелять отсюда вывезем, всего за этой бонуски, уже, я считаю, неплохо. Будет. А, и это слабая бонуска. Сколько? Всего 7200 пока? Всего 7200. Это пока самая слабая бонуска на сегодня. Но ничего, бывают и такие приходные, а бывают. Сейчас вы сами все увидите, потому что к нам прилетела очередная бонуска, очередная как нам на сегодня на них везет? Как нам сегодня на большие заносы везет? Х5. Х5. 18 тысяч есть. Окей, 27. 28 даже там было. Потому что косарик еще до этого к нам упал. И баланс плавно перетекает за 300 тысяч, друзья. За 300 кусков. 320 косарей на счету. И 4 обезьяны к нам в очередной раз падают. Что ж, я уже на самом деле сбился с счетом. Казино обезьянов сегодня у нас прям балует Бонуска за бонуской Напишите в комментариях, сколько их уже было Потому что я действительно Сначала старался считать, но Так Х2 и Да наковальня нам упала на голову Поэтому мы забираем Приближаемся к 350 тысячам И ломим еще одну бонуску Серьезно? Сколько можно? Не, не не только не говорите. Ну ладно, тут мы ничего не получаем. Откровенно говоря, косарь 800 нам все прилетела, сколько и наша ставка. Это копейки, это мы даже не считаем. Вот 7000, это уже другое дело, 14 сделаем. Не, пока что воздержимся, пока что, друзья, спешить не будем. 350 косарей есть, значит все хорошо. Подстрелили немножко, но сейчас должны вернуть. Вот сейчас должны вернуть, проверяйте. Нет? Ладно. Вернем, друзья, вернем. Рано или поздно вернем. Вот сейчас мы в любом случае вернем. Бонуска нас с пустыми руками не отпустит, я вас уверяю. Ведь казино обезьяна нас сегодня прям балует. Эй, ну не разочаруй же. Окей. Okay. Косарь 800 Хотя бы, да? Ну слава, на самом деле, я больше хотел. Ну ладно. Бывает, бывает. Бонуска. еще одна бонуска. Ну, слушайте, если будет косарь 800, третий раз подряд, по-моему, то лучше бы этой бонуски уже не было. Потому что... Обидно. Обидно на такое смотреть. 3600! Ну, уже лучше, друзья, уже лучше. Возвращаем, возвращаем наши 350 тысяч. Снова продолжаем их сливать. Безуспешно, да? Может, снова нашу, нашу обезьянку задобрить? Ей отвалить немножечко, так сказать. Хотя зачем, она и так нам приносит Бонск И еще 20 кусков, еще 20 тысяч, друзья Прилетает к нам Сколько у нас? 363 тысячи уже есть Сейчас Бонске что-нибудь еще получим И весьма неплохо, еще 18 кусков. Воу, воу, воу, воу Что это пошло? Да ладно 5 из 5 5 из 5 Охренеть Оу, какая досада Немножко не хватило то есть 50 на 50 в очередной раз мы, к сожалению, не угадали. Очень обидно. Сейчас бы столько получили, я не знаю, я даже в голове так сразу не могу посчитать. Если вы немножко лучше и быстрее соображаете, отпишите в комментариях, сколько я там мог бы получить, но не смог. Как бы там ни было, я в любом случае 450 косарей имею и еще 12 получаю, еще 12. Угу, косарик, 7 косариков. Эх. Ничего не получаем 4000 это слабо для нас уже Хочется большего А вот сейчас мы больше и получим Чувствую друзья Чувствую что сейчас получим побольше чем 4000 5400 Да 5400 и получим Но не уже Неужели меня чуйка Прозвела впервые Ой ой ой не нравится мне это На самом деле друзья Окей там еще 12 косарей прилетело но я немножко Пропустил этот момент ну ладно, сейчас не пропустим. Вот сейчас не пропустим. Сколько мы поднимем? Внимательно наблюдаем и вместе читаем. Ничего не поднимаем. Угу. 720 поднимаем. Всего 720 и подняли. Жаль. Думаю, надо 500 косарей получить и на этом. А вот и наши 500 косарей. 22 куска. Просто посмотрите, на это красивое число. Три двойки в ряд подряд. Сейчас мы благополучно это все заберем, переведем. И на этом, друзья, на сегодня я Имя имея полмиллиона. А я вам напоминаю, ссылочка на данный слот, на обезьянку, находится внизу, в описании. Вон там, вон, переходите, играть и зарабатывайте аналогичные деньги. С вами был Тёма, удачи вам, ребят, удачи.